Полина, как ты думаешь, о чем сегодня я тебе расскажу? Даже не догадываюсь. Сказка кратко о жизни медведя. Как тебе вариант? Давай. Сказка кратко о жизни о медведе. Медведь просыпается и говорит: какой чудесный мир! Мне столько много всего за это время открыли друзья, столько многого я узнал. Даже мышка столько мне не рассказывал, сколько друзья мои новые рассказали. И грибочка не угощают. Прекрасно. А вы представляете, что я недавно узнал, что мед есть. А мед-то такая вкусная вещь. Вы не представить не можете, какая вкусная вещь мед. Ну вы когда в лес пойдете, вы его найдете. такие, знаете, есть пчелки. Вот у них, пробуйте утащить мед. И знаете что? Бежите как можете. Я вам гарантирую, вещь прекрасная. Да, это реклама медведя. Но ничего страшного, медведи тоже рекламировать умеют. А теперь я пойду помогать друзьям своим, играть в игры. И пошел медведь. Играют они, играют... А теперь, спокойной ночи всем, будет завтра прекрасный день, продолжение моего прекрасного дня. Спокойной ночи, Полина. Спокойной ночи, Мариновых снов. И тебе, медовых снов от Мишки, любимого. Сказка, э, краткая жизнь о медведе, конец.